Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня хотел бы поговорить о трех типах внимания. Ну, кто знаком с книгами Кастанеды, да, тот, наверное, помнит там момент, когда Карлос Тонахуана расспрашивал, вот, что такое пирамиды, Тут он говорит, что возможно, их построили воины второго внимания. Но они столько всего наворотили там, так все это утяжелили, что когда пришли воины третьего типа внимания, они, в общем-то, уничтожили всех этих ребят, Задолбили их, короче, в говно. Вот. Но я хотел бы вас, прежде чем объяснить, как я вижу эти типы внимания, хотел бы подвести вас с помощью одного эксперимента. Этот эксперимент проводил врач, гипнолог, терапевт, вот, еще в 1800-х годах, если не ошибаюсь, это в Америке. Вот. С чем было связано? Ну или Европа. Ну, в общем, не в России. Вот. Но это не суть. Вот, эксперимент с чем был связан? Родители к нему обратились, что девочка у них, дочь как-то странно себя ведет, что-то там она роняет, кидает, потом не помнит этого. Да? Ну, многие, наверное, нечто подобное уже читали о подобном. Вот. И, в общем, он начал ее с помощью гипноза исследовать. Вот. Так как она ну, отрицала все, он ее в транс ввел. Вот. Усыпил, ввел в транс. А, и... На арену вышла девочка номер два. Ну, так врачу казалось, номер два. Вот. Которая призналась, что да, это она все делает. Она знает все, что делает девочка номер один. Но девочка номер один об этой девочке номер два не знала ничего. Вот. Это не конец, друзья, эксперимента вовсе нет. Врач пошел дальше. Он с помощью гипноза загипнотизировал девочку номер два. И на арене появилась девочка номер три, которая знала все, что делают обе эти девочки, но об этой девочке номер три не имела понятия ни номер один, и даже номер два. Вы задаетесь вопрос, загипнотизировал ли врач девочку номер три? Он пытался, но не смог. И, как я понимаю, Пока еще ну, я не встречал литературы, где бы кто-то смог. Поэтому делаю здесь предположительный вывод, что ну все, собственно. Дальше трех, как говорится, дальше уже путь. Путь обрезан. Вот. Нет там никого дальше. Ну, Врач, как я понимаю, сделал выводы о расщеплении сознания. В общем-то, он, видимо, не знаком был с практиками Кастанеды. Не знал ничего внимания в этом вопросе. Вот. Поэтому я вам просто его рассказал. И как я это вижу, да, что это вот подтверждает как раз э, выводы, что да, у нас присутствует несколько типов внимания. Вот. Здесь, э, я не знаю, вот э, когда врач вел девочку в транс первый раз, да, вот это или повышенное сознание, или это уже тип второго внимания. Второе внимание – это сновидение. Поэтому мы... Наши сны, нам до них добраться трудно. Это, это понимаете, это все наши, как бы, а, это мы, это не, не другие, не расщепленные мы. Нет, это все мы. Просто тот тип э, памяти, да, вот этого внимания, до него добраться, не всегда просто. Почему от нас сны-то и ускользают? Вот. А когда сны осознаны, они уже не ускользают, потому что мы их выносим. Память из типа второго внимания, как бы, в осознанность, в первый тип внимания. Это очень сложно сделать. Вот там целые практики, Кастанеды, по этому поводу. Они там целые пакеты инструкций получают в повышенном осознании, вот, во втором внимании, в сновидении, в вот. И поэтому я вот не знаю, вот он, врач, когда девочку увел в первый, добрался до девочки 2, это повышенное осознание или уже второй тип внимания, осознанность, ну, сновидение, телосновидение, так скажем, вот. Там он ее достал, вот. вот этого я не могу понять, потому что вот третий тип внимания, предполагается, это уже смерть. Мы его достигаем, когда умираем. Вот как-то так. Поэтому возможно, что это была девочка не номер, как бы, ну, не третий тип внимания, а второй все-таки, и повышенный. Но это очень мало информации. Очень мало. Я больше не нашел ничего подобного. Вот, не знаю. Но, может быть, может быть, это было и третий тип внимания у девочки, может быть. Вот. Его очень трудно достичь, очень трудно. Потому что по Кастанеде предполагается, что это уже наша смерть. Мы его достигаем, когда умираем третьего типа внимания. Вот. Ну, раз там у него опять же были войны третьего типа внимания, которые замудохали воина второго типа внимания, да, ну, то есть, в принципе, все достижимо как бы, да? вот. вот такие интересные моменты о наших типах внимания. Ну, второй тип внимания, кстати, это там, где телепортация. То есть мы можем проснуться в другом месте и туда наши манации перетянуть. Вот. И там собраться. Сборочку-токся совершить, да? Ну, где наша точка сборки, там и мы, собственно. Вот и все. Вот оно, что такое телепортация. А не так, как это в кино показано. Вот. Это все есть, но это немножко действует по-другому. Так что, вот, друзья, как-то так, человеку, понимаете, чтобы чего-то достичь, ему просто достаточно откуда-то узнать, что это возможно. И все. Ему просто главное об этом откуда-то узнать. если его заинтересовало, и он пошел исследовать этот момент. Здесь просто приведу вам один фантастический рассказ. Да, когда ученым показали фото другого умершего ученого, который изобрел антиграф, ну и как он на нем, собственно, летает. И тем самым они у них сняли блок невозможностей, что это невозможно. И они, они бы просто отказались исследовать этот вопрос, а когда блок невозможностей сняли, ну, значит, этого кто-то уже достиг, и они решили эту задачу. Мозговой штурм, их несколько человек было, мозговой штурм, и они решили эту задачу, они изобрели антиграф как-то так, да, это фантастика, но тем не менее. Ну, а если вы из тех, кто встал в позицию отрицания, вот, как некоторые ребята, да, альтернативщики, которые что-то там уловили, а все остальное отрицают. Странный такой парадокс, да? Вот это мы отрицать не будем, все остальное отрицаем. Ну, можно встать в эту позицию, можно. Все нужно исследовать, это понятно, критический тип мышления, сомневаться и так далее. Но анализировать-то мы можем, исследовать-то мы можем, а бездумно все отрицать? Ну, блин. Хорошо, это ваш выбор. На этом автономы лица с нетрадиционной пищевой ориентацией стоп. До следующего видео.